День. Без матов. Сходи нахуй. Что в тесте? Бля, а я додумал, кто над этим смеется, бля. Что за дураки? Теперь понимаю, блять, кто над этим смеется. Ну, да, я Таджи, но это прекрасно. Не вступай со мной в бой. Для тебя это опасно. Да, я Таджи, но это прекрасно. Не вступай со мной в бой. Для тебя это